Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на обзор под номером 279 Записываю рандомно, ну не совсем, но в общем-то этот у нас обзор спонсируемый, так скажем Не будем называть имен, потому что неизвестно желает ли это имя знать, что он спонсируемый Ну так, как бы лайтово спонсируемый, так сказать а, в общем-то, Pornstar c 3 очень старая карта. Естественно, есть тайм-ресет, который запрещен на варкапе. И, естественно, он так, так устроен, что обратно мы на старт попасть не можем. В общем-то, давайте начнем. Давайте сначала посмотрим карту. Здесь у нас обычные пады. Далее идут две ракеты, с которыми мы должны перелететь эту яму. Мы ее успешно перелетаем. Заворот. И плазма с гранатой. И нужно подниматься наверх Собственно, граната лежит последняя, Поэтому даже если у вас автосвич Граната обязательно будет у вас последняя в руках Поднимаемся наверх Здесь у нас э, Нужно плазмить по стеночкам Ну, либо стрейфить, да, кому как удобнее Или джамп Здесь у нас слив поверхность И мы не долетаем Ничего страшного Теперь долетаем Поднимаемся в огромный телепорт, и здесь уже у нас, собственно, близок очень финиш. Здесь просто стрейф, стрейф, стрейф, и поднимаемся наверх. Вот, собственно, и все. То есть такая вот она небольшая простенькая карта. И у меня, по-моему, даже на ней VR, если я не ошибаюсь. Ну, проверим потом. Что по роутам cpm ЦП? В 3 как всегда, я, конечно, умолчу, и мы узнаем все в демках. Ну в CPM, так как у нас есть большая платформа на старте, естественно, можно крутить какой-то приджам И какой-то приджам крутить нужно, я даже так скажу. Крутить вполне себе нужно и можно. Делается это для того, чтобы срезать последний вот этот прыжок и с этого пада сразу долететь сюда и начинать отстреливаться. Отстреливаться можно как... Двумя от пола так и делать одним ГБ, а вторым просто сохранять высоту. И потом на скорости 1400 заворачиваем сюда. Здесь кидаем гранату. И вот здесь самое главное, не слишком высоко подлететь. И начинать сразу плазмить вдоль стены. Плазма у нас немного и нужно будет учить... Так, а здесь выхода нету, да? Нужно, нужно будет учить э, спейсинг. Примерно как нам нужно стрелять, чтобы... собственно сразу попадать в телепорт вот, давайте так пока сделаем и попадать нужно в телепорт не просто залетом а перед этим делая прыжок чтобы делать двойной выпрыг и сразу залетать на слик и выпрыг естественно нужно делать в правую сторону но мне удобнее мне, мне удобнее делать в левую но я делал в правую, потому что мне удобнее от правой стены отталкиваться ракетой. Следовательно, дальше мы просто сликаем, набираем много скорости, и здесь просто выпрыгиваем из телепорта и финишируем, вот и все. То есть роут, он как бы не особо сложный, но выполнить его нужно очень четко, и основной, конечно, плюс всегда будет на старте, все будет зависеть от того, с какой скоростью вы повернете какой траектории вы повернете потому что здесь у нас такой поворот что чем раньше ты повернешь даже если у тебя будет чуть меньше скорости тем больше будет плюсов в итоге ну и в демке мы в демках я думаю мы это все увидим и осознаем по чекам ну в общем-то такая вот карта тоже она не, не большая как и fxrun давайте Наверное, смотреть демки, потому что тут больше особо сказать нечего. Ну, мож ну, можно, конечно, с гранатой после плазмы делать ГБ, да, например, вот таким вот образом. Но учтите, что э, пока вы опускаетесь на пол, вы теряете время. За это время вы можете уже успешно начинать плазмить и быть где-то вот по центру стены, да, по центру вот этого пада большого. Ну и наберете вы, конечно же, с хорошим углом от стены гораздо больше, чем просто от ГБ. Хотя, возможно, если все сделать прямо супер четко с этим ГБ, то может быть скорости будет и побольше, но я почему-то как бы задрачивал именно вот плазма клип по стене. Ну ладно. Давайте начнем смотреть демочки. VQ3, демок у нас в этот раз много, все они около 40-30 секунд, Спм, по-моему, ну да, 26, ну рекорд вроде как 25, давайте мы сразу проверим, Front Star NC, Front Star NC, да, 25,4, я еще в оффлайне играл, а я наверное тестил просто, ну ладно, ну мы обязательно ее посмотрим, когда придет время, и посмотрим, как оно все должно быть. Итак, ВК-3. Так. Вот такое. ВК-3, Кузгух, 44.4. ВК-3 здесь, естественно, просто первый прыжок на одном паде. А вот дальше ВК-3 очень интересно, потому что здесь, наверное, будет все заключаться в хороших граунд Хорошо словил гранату по стене не плазмил и просто пропрыгивал но ну, так естественно проще сориентироваться если не плазмить у тебя всегда более-менее одна и та же скорость при стрейфе но вот здесь вы 3 конечно эта рампа да она возможно очень мешала но в топовых дымках посмотрим как решили эту проблему ну и здесь, естественно, просто стрейф. Здесь рампа тоже не, не очень высокая, и на скорости стрейфа, там около 800-700 опсов, она нормально, в принципе, пропрыгивается. К тому же, обы теперь можно выключать, это вам не 4-5 лет назад, когда еще не было даже нового серверов Ну, в общем-то, давайте дальше, 44 кузлех. Так, более четенько здесь у нас начало. Хорошо забрался наверх. Выпрыгал UQ3, естественно, нету. И почему-то вот, кстати, стрейфит, возможно, не знали, что там слик. И возможно кто-то реально не прочукал, что там слик. и финиш достаточно хороший ну нормально так а 41 4 немножко немножко все лучше и лучше у нас демочки. первый прыжок естественно нападе хорошие гранд -фреймы. но вот здесь не очень оптимизировано у кузеха все-таки получше вышло и вот молодой человек, судя по всему, собирается от у стены стрелять еще. Но угол тоже не самый оптимальный. Тем не менее, это получается быстрее, чем с трейфом. И будет ли сликать. Та, сликает. Знает, что здесь слик. И задом. Неплохо. Хорошая ориентация в пространстве. Ну, стрейф, конечно... Пушки хорошие. Все нормально, но со стрейфом, конечно, надо поработать. Со стрейфом надо постараться. 48 тонн. Так, хорошие ракеты. Я думаю даже, что можно врезаться там в стену. Наверное, мы это увидим. И тоже собирается. Не подошел к стене, чтобы максимально рано кинуть гранату Просто чуть-чуть поближе ее к стене кинул Такое тоже допускается Посмотрим, как у нас топовые люди прошли Тоже, видимо, не знал, что тут слик Но текстура не особо прямо другая, просто другого оттенка Поэтому я уверен, что мы еще увидим демки, в которых нету слика 48. Неплохо. Стрейф уже получше. Так. Комполомус. Всего, всего на фрейм. За фреймом. За фреймом. 48. Так. Комполомус стараться будет у нас сегодня. Вот. Вот. Можно врезаться и сразу направлять себя на гранат. Здесь уже гранат кидал сразу и только потом Переходил на стену. Я думаю, что такой вариант самый быстрый должен быть. И здесь уже сликал. Ракету не использовал. Возможно, здесь все используют. Да, 4 ракеты. Но можно и в 3 ракеты. 3 ракеты будет побыстрее, потому что одну мы тогда используем на слике. Ну и неплохой финиш. Ну, стрейт, конечно, можно было бы и получше. У кого проблемы со стрейфом, ребят, играйте пады. Играйте пады, чтобы хорошо ориентироваться в худе и на стрейфах по прямым. Это очень важно поиграть пады. Не надо, не надо их прямо задрачивать, не нужно их прямо дрочить до потери сознания. Просто поигрывайте, там не знаю, найдите себе какую-нибудь падовую карту, которая для вас более-менее сложная, но вы можете ее пройти и дрочить ее. Все в этом залог успеха. 399 девок на целую секунду перебил. Так, да, кидал гранату наверх тоже в принципе допустимо даже с плазмоджамбом проходил знает ли про слик до да, знает про слик естественно знает про слик Подселяшка хорошая на рампе ну и в 3 здесь конечно вот это вот место но наверное не очень Нормально, нормально. Но ну, в конце пока у всех проблемы, никто пока быстро не прошел. Сергикус, 39.2. Так, плазмил по стене. Скорости много, почти 900-400. Нормально, с плазмой. Так, в три ракеты будет залетать. Хорошо. Ну и более четкая траектория на финише. Правда, один прыжок потерял на рампе, но ничего страшного. 39.0 Волканоид. А вот если бы не потерял, кстати, стрейфу более четко, то перебил бы Волканоида и Пашку заодно перебил. Так, 39.0. Волканоид у нас без худов играем. Мы это... играет. Мы это помним. Неплохой пока что старт очень нехорошо поплазмил сохранил себе плазмы разогнал до 1000 псов сразу с двух прыжков попадал на слик ой немножко не дострейфливает но ну, без худа играет молодой человек ничего страшного 9.0 а вот стрейфил бы получше Волконоид, кстати, тоже может, если хочет, прямо, типа, импровнуться. Вулканоиду еще более полезно играть пады без худа, чтобы примерно четко ощущать, как бы. Ну, не примерно, а четко ощущать, где находится худ. Так, Пашка, 39.0. Немножко перебил вулканоида. неплохо так чуть не упал даже было тоже с двух пышков сразу на слик и залетать будет судя по всему с четырех ракет а даже одна осталась то есть это тоже минус одну можно было использовать на слике и тогда тайм был бы гораздо быстрее ну про стрейк я уж ничего не говорю пока 38.2, Шанди Так, неплохо, много скорости Тоже кидал наверх Вау, вау, вау Так, это приз оригинальность у нас тут пахнет призом Пахнет призом у Шанди Так, все 4 ракеты использовал Да, и хорошо пострейфил в конце Можно, конечно, лучше, как всегда Но пострейфил хорошо Лунтик 37.7 Неплохо, на 500 перебил Шанди Так, по правой стороне, интересно Ага, он не врезался, просто в два прыжка срезал траекторию. Сейчас посмотрим второй чек. Тоже кидал наверх. Тоже сохранил много скорости. 10,7. Нет, судя по всему, вырезаться быстрее. 1000 после плазмы. И все четыре использовал. Много скорости хорошо сохранил на рампе. Так, осталось только стрейт. Вот, финишировал где-то 700 упсов. Нормально, в топ-10 еще в онлайне залез. Нормально, вот, финишировал, 700 упсов. А всех пока там около 600 было. Нормально, хорошо, прострейфил. 376 мразаров. Так, посмотрим вот такой вариант исполнения в один прыжок. Так, это, это вот нет, ну нет, все-таки из-за оригинальность пока Шанзи, то что граната плюс плазма, а просто гранату словить это, ну, не знаю. 9.5 кстати второй чек, то есть с одним прыжком по идее быстрее, а Лунтик сделал с двумя. И я могу объяснить почему у Лунтика получилось с двумя, а у Мразарова с одним. Потому что Лунтик шел по правой стороне. Конечно, он его перебил не намного лучше, и, возможно, у Лунтика финиш быстрее. Но старт зарешал, потому что на старте получается от Мразарова где-то около 600 плюсом от, как бы, от Лунтика. Лунтик шел по правой стороне, а Мразаров по левой. И Мразаров себя сразу мог второй ракетой направить в сторону поворота. Следовательно, и траектория у него гранате было будет короче а лунтик по правой стороне шел попытка конечно хорошая так сказать но лучше в у3 всегда надо учитывать траекторию в у3 иногда даже можно стрейфить в минус скорости грубо говоря но зато идти по лучшей траектории и потом нагнать потому что в у3 такая весьма специфичная физика и некоторые моменты даже, даже одинаковые моменты на картах могут решаться по-разному в зависимости от обстоятельств то есть в каком-то случае роуд лунтика был бы быстрее но розарова в этом случае естественно быстрее так и сев Так, хорошие углы. Нормально. Ну, 600 топсов, правда, совсем мало. Так, все четыре ракеты использовал. Много скорости. На рампе хорошо не потерял почти. Опа! Вот. Вот они роботы пошли, стрейфовые. Но не факт, что это, конечно, быстрее. Потому что, не знаю, надо, надо смотреть, конечно. Надо сравнивать, надо тестить, как быстрее сделать финиш. Но вариант хороший что ты сохраняешь больше скорости но мне кажется лучше всего не тормозить не об стену а делать просто ground frame на самой рампе то есть не полноценный прыжок на рампе а делать гром фрейм и тогда будет хорошая и траектория и скорость 37.0. 70 строн без пятое место занимает так стройки сдавается но прыжка уже минус Так, тоже в два прыжка. Вот сейчас посмотрим. Чек. 96 тоже, смотри-ка. Но он все равно, все равно. А, все, Шанди, извини. Извини, нету приза за оригинальность тебе. Но попытка хорошая. О, походу у Стронгеста есть приза оригинальность. О. О. А, ну, с грандфреймами надо поработать, конечно, стронгисту Потому что вот эти сёрклы у него не очень четкие получается Он на этом потерял сутки две, наверное А ракеты очень классные, очень классные ракеты, красавчик 35-7 бридж, четвёртое место Блин, подлиться надо, ребят Ты оброс совсем Так, вот здесь он, вот, в один прыжок кстати говоря, вот, вот, вот, идеально в один прыжок. Очень хорошо по траектории, по всем составляющим, 9.2 чекпоинт. В скорости, конечно, не очень много после плазмы, но... но он слишком много поднялся. Там же дают определенное количество плазм. Извини, стронгист. Что ж вы, вы что сегодня... Вот, фрейм на рампе, вот, вот об этом я говорил. Вы сегодня все призы за оригинальность просто дынаете, ребят. О, про кипоп третье место, неплохо. Что я говорил про плазму? Плазмы определенное количество, следовательно, нам на подъем нужно потратить как можно меньше. В идеале залетать вообще не подлетая, то есть залетать с заступом. И тогда мы очень много скорости заимеем на прямой, и, собственно, скорость подъема у нас просто нивелируется, нивелируется точнее. С, э, скоростью подъема Да, не, подожди, скорость подъема В общем, ну вы поняли, короче, что мы по прямой Просто этот минус, который мы чуть-чуть медленнее поднялись Мы его отобьем мгновенно И выйдем даже в плюс Так, прокипап 34.8 Третье место, неплохо Не, прокипоп красавчик, прокипоп нормально Начинает бомбить Так, 1500 Тоже в один прыжок Ой, тут не сразу пешком прошелся, это минус, конечно, сейчас человек не очень хороший будет. Вот, вот, то есть ты залетел, и у тебя сразу 1200 с плазмы, это очень много. Он за счет вот этого, даже учитывая, что нету 2х, хотя скорости без 2х больше, но это просто красиво, да, согласитесь. Даже и стрейф, кажется, получше без граунд фрейма. Очень хорошо прошел, прямо реально, очень хорошо прошел. То есть вот он просто поднялся и сразу начал плазмить 1200 в итоге у него скорости а у брича было э, сколько у не там типа 700 и видите разница какая в секунду и ракеты быстрее без 2x то есть 2x конечно быстрее но красивее на да, делать и по ощущениям типа что о, я сделал 2x и ну на ходу это я весь такой крутой по ощущениям это конечно э, так сказать щекочет мнение, но Да, в Дефраг, конечно, нужно Тестить и смотреть, а точно ли быстрее ловить. А может он 2Х не очень хорошо словил Надо попробовать словить хорошо Может быть скорости будет больше А может быть с 2 x можно вообще не использовать рампу Потому что в этом случае У нас будет и много скорости И мы сразу в телепорт попадаем Ну, в общем, надо смотреть 34.7, кейс Второе место, поздравляю тебя Видишь, Лунтик, все по правой, ой, по левой стороне идут. Тоже в один прыжок. Ой, пешком ходил. Не, ну, такой вариант, конечно, тоже доступен, что ты раньше начинаешь поворачивать тысячи скорости, но я подозреваю, что он к Слику пришел гораздо, ну, не гораздо, но немного позднее, чем тот же проки -поп. Ой, хорошо застрял в конце нормально хорошо застройки 34 7. и первое место роман на целую секунду я подозреваю где он ее нашел но давайте просто посмотрим 33 6. это возможно VR. это еще и на в онлайне было заодно и узнаем в это а вот он с прыжком он не ходил пешком Просто с прыжком сразу залетел. И с прыжка тоже 1300 скорости у него. Сразу отстрел. 1700. 1800 после рампы. Ну и судя по всему без ГФа быстрее. И застрелил. Да, БР. Красава, Роман. Нормально, очень четко. Ну, можно, наверное... По-любому у тебя были плюсы. Можно, наверное, сделать ракеты побыстрее. Плюс в конце как-то может еще роут пересмотреть и пострейфить получше, но не знаю. Но стрейфить лучше, я имею в виду более эффективный роут. Следовательно, стрейфить более правильно. Итак. Пэм. Я последний, не последний, неплохо. Кузлех. Целую минуту. Походу отправил тест. Ничего страшного. Мы посидим. Посмотрим. Я глопнул кофейка, Сервер тайм полторы минуты. Все прекрасно. Хорошо словил гранату. Хорошо. Так, без слика. Беслик не... А, ну все понятно. Здесь мы остановимся. Очень долго жмешь прыжок, поэтому скорости набираешь мало кузлях. А мы с Димоном что говорили? Кто у нас долго жмет прыжок, тот сидит без комментариев. Но так как это не стрейп, сделаем поплашку, хотя можно и помолчать. Если бы я монтажил эти обзоры, я бы сюда шел бы нехило музыку под подклеил. Ой, еще врезался в стену. Ну, совсем в тильте. Кузлех-Кузлех, не грусти. Не грусти, Кузлех. Все получится, просто карта. Вероятно, не самая удачная для тебя на данный момент. Вот и все. Я последний, 36,6. Здоровый человек. Хороший тайм, хорошая температура, так сказать. С одного прыжка на старте, сразу минус по правой стороне, тоже минус, особенно в ЦПМ, потому что ты можешь поворачивать. Видите, как много скорости потерял, еще траектория более круглая получилась, поэтому большой минус. Пытался сделать буст, ну он почти получился, кстати, но, конечно, не реализован. Здесь джампа сразу прижимается. Потерял, кстати говоря, на первой ракетке Очень много скорости Не знаю, как так вышло, надо в таймскейле смотреть Ну и просто получше заставил В конце, неплохо Мистер Машрум Из Ямайки В натуре из Ямайки. 35 35.8 В натуре из Имайки, Прям в натуре? Не знаю, вот на конфиге-то моем бегать Интересно Так, кнопка вперед поворачивал, кнопка вперед не самые эффективные повороты. Угол на плазме неправильный, 58 нам абсолютно не подходит. Рыжок тоже жмет долго, из-за этого набирает очень мало скорости. Использовал не все 4 ракеты. И как-то, как-то так завязал и застрейфил на финиш. Ну, неплохо, неплохо. На секунду перебивать Томми, 34,8. Так, по левой стороне я тоже с как вперед поворачивал. ничего страшного. Чуть подальше от, от стены кинул гранату, можно прям в стену кидать. Ничего страшного не будет. Буст, буст, буст но не получается ничего страшного это еще это время вылечит так сказать так хорошо просликал об стену тоже потерял ну, там видимо тоже об стену потерял скорость то есть нужно стрелять немножко по-другому и даже не делал дабл в конце но кстати говоря вот этот э, в конце рампа в цпм достаточно спорный момент потому что если хорошо застрейфить то ты по спейсингу не попадаешь под этот дабл -жан. И эффективнее будет просто начинать уже поворачивать к финишу, не пытаться сделать этот даблджамп, сохранить скорость, а просто прыгать на, рамп, на рампу, терять немного скорости, но зато вот быстрее финишируешь, тем больше, что там два прыжка и готово. и 32,2, плей. Кому плей? Димон спит, Димон в офлайне. Так, приджамп. Кто-то стримов посмотрел. Но не очень внимательно, потому что по правой стороне... По правой стороне нам не очень подходит. Но сделал буст. Буст это хорошо. Еще буст. Ну почти, почти. Я думаю, что если получаются вот такие бусты крошечные, то нужно про их просто пойти и потренировать на карту с бустами. И понять как делать не на, не на 650 буст. А на 800, 900, 1000 и даже побольше. 34 с скуби. Тоже по правой стороне. Ну что ж вы все по правой стороне-то? Это, это не быстрее. Вы делаете тут огромный круг из-за этого. Кидая гранату прямо у стены. Это, это не совсем быстро. Но зато много скорости вдоль стены И подлетел с плазмы, кстати говоря, тоже высоко слишком Много скорости И хороший финиш, весьма-весьма хороший финиш Отпад, 34 На 40 всего перебил Так, по левой стороне будет О, по левой стороне ну и в ЦПМ естественно эффективнее. Видите, он гораздо быстрее повернул в базме. Углы хорошие, 1100 скорости. Чуть не упал было, прислонился к слику. Сразу залетает в телепорт. Ну и здесь по кратчайшим, так сказать, дорожкам надо стрейфить. Нормально, нормально. Серггикус 30 0. Что-то я залип. но как мы видим, плюс 20 секунд. Нормально. Ну, вроде как все неплохо. Правда, на ракете, кажется, было мало скорости. 30-0 вулканоид. Так, хорошие траектории. Хорошо словил гранату. Угол не самый был правильный на подъем, но ничего страшного. Это какой-то веск стайл был. Почти получился теле-тиль-джамп. Теле Ракеты тоже достаточно неплохие. Крайше крапа, к сожалению, не зацепил. И в конце вот пришлось всяко вилять-вилять. И на этом потерял очень много времени, на самом деле. 29.9, хардкор. Ох, как много демо господи. Я вслух, да, сказал? Присылайте, присылайте. Ничего страшного. Так, кидал наверх. Буст получился, буст с плазмой. Нормально, 1200 пролетел, еще буст. Прыжок на самом деле был лишний, потому что можно было с пуста просто соскользнуть на пол. И вот с даблджампом сразу залетел на финиш. Финиш, конечно, гораздо лучше, чем вулканоида. Кайкс, 29.7. Так, хороший поворот на гранату. Хорошо поймал. Но слишком высоко подлетаешь. Тут, тут суть не в том, чтобы высоко подлететь на этой карте, а в том, чтобы сохранить в себе максимальное количество плазмы после подъема. Потому что у нас потом прямая, где надо плазмить. Но в целом неплохо, тоже очень быстро, тоже даблджамк заигнорировал, в принципе решение правильное. Ватитада 29,5. Так, приджамп у нас есть Правда скорость примерно такая же, но ничего страшного Неплохо завернул Сразу к стене прислоняется 1300 Ну можно получше конечно Я не помню на самом деле сколько у меня там Слик не очень хороший, я думаю что слик стоит потренировать А вот под себяшка была в рампу очень даже кстати и с даблджампом залетел. 29,5. А, гмук 29,4. Вот залетел хорошо. Но вот ЦПМ как раз таки можно начинать не как в ИКУ-3 можно начинать сразу плазмить а не делать лишний прыжок да и вообще можно по идее там от стены буст сделать, то есть подлететь очень низко и сделать от стены буст и возможно это даже будет быстрее, если этот буст хорошо сделать, но не знаю, все таки просто плазмить по стене и проще и быстрее скорее всего а, лунтик. 29-1. Что-то мало, Лунтик. Мог бы и получше. Это ж пушки все-таки тут бусты есть. Так, опять по правой стороне. Опять ошибка. Хотя завернул неплохо, на самом деле. Заскинил. о Ооо! Еще! Еще! Еще буст! Давай! Нормально, Лунтик. Все, ну, чоп! Ты, ты как бы из Under так, так сказать И в конце очень хорошо по траектории застрейфил Блин, нормально, да? Три, четыре буста сделал, лунти Четыре буста на карте сделал Нормально, а я вроде ни одного не сделал, кстати Но по моему роуту не нужно вроде Посмотрим, посмотрим, что там еще у ребят Может еще кто-то делал Нормально, четыре буста, лунти, красавчик 28,7 Смобикер. так неплохо завернул на плазму но тысяча скорости всего не очень хорошо хорошо сликает много скорости одну ракету еще не использовал и по траектории тоже все отлично ну более как-то казалось бы да как-то смотреть перебил перебил потому что ну финиш вроде как немножко получше визуально а вот э, плазма у, у, Лунтик, у Лунтика все-таки КБ это медленнее, чем плазмить по стене, потому что во время ГБ ты набираешь скорость только во время слика. Ну, может быть, если только прям крутые ГБ сделать, и то и ты будешь иметь 1300, грубо говоря, на последнем уже ГБ это там на падах. А тут ты из плазмля по стене ты получаешь получается там 1300 а то и больше упадов так что по идее плазмить быстрее по стене будет и буст тоже не везде уместен так что ну это надо учитывать понятно что это лишняя практика да для кого-то и сделать буст в радость но все-таки если работать на рекорд то плазмить быстрее кипишь 28 и 2 Очень много плазмы потратил, но 1200 все-таки смог выбить из двух прыжков на слик, сликает хорошо, и под себяшка И хороший финиш, весьма и весьма. Так, 28.0, шарлон, шарлон, бонсуа. Так, приджамп у нас тут. вот как вариант две ракеты так можно использовать очень высоко подлетел очень мало плазмы осталось всего 1200 ну сликает не очень хорошо на самом деле использовал три ракеты рамку не использовал и финиш но в топ-10 даже в онлайне попал. Ну, ничего страшного. Зато здесь в топ-10 попал. О, Роди, нифига. А, Хухалов, 27,9. И для педиков. Я соглашусь. Но это не касается варианта, когда ты хочешь VR. О, тоже буст, буст, буст, плазмой. Вот это эффективно, кстати говоря. 1400 было в телепорт. Много скорости. Ну вот с теледжампами вам бы тоже, на самом деле, сейчас, на, сам, э, на самом деле, очень мало карт, где нужно делать теледжампы. Поэтому я вам советую реально э, потренить э, теледжампы, потренить их можно на карте CapCorp-TJ, у него, по-моему, карта есть. Можете найти ее на зеркале, карт, там, vs.3df.org. А, вот. Да, извиняюсь. Чуть отвлекся. В общем-то, тренинг теледжампы. Роди 27.8. Вот у Роди, кстати, были жесткие теледжампы в свое время. Очень жесткие. Так, небольшой приджамп. Тоже по правой стороне. Ну, по правой стороне не очень эффективно, видите, он тоже большой круг сделал. Зато хорошо поднялся, сразу начал плазмить и 1400, еще две плазминки не доплазмил, могло быть 1500. Неплохо просыкал. И хороший теледжамп, вот, кстати говоря, да, он решает, хороший теледжамп решает, потому что... Это как бы ваша стартовая скорость на дальнейшем стрейфе. Если, допустим, где-то на пушках, например, это прямо не то чтобы жестко решает, но чуть менее, да, чем на стрейфе. То на стрейфе это. Ну, это мас Хороший теледжамп, это просто масхев. 26,8, на целую секунду перебил, перебил вроде пуз. Пуз. Так, тележамп. Теперь мы знаем о пузе больше, учитывая информацию хухалы. Ой-ой-ой-ой. Ну, очень долго летел. Скорости, конечно, много, но... Вот, кстати, с густа просто приземлился. И хороший тележамп. И хороший jump. Нормально, все четко сделал. Бусты, но вот минус, огромный минус, что ты в воздухе, ты же вроде как уже опытный, ты должен понимать, что нужно в таких ситуациях подлетать как можно ниже, вот как Лунтик сделал, он сделал буст первый очень низко, это реально, это, это очень сложно, это сложно прочувствовать момент, потому что можно выставить чуть раньше, чуть позже, и уже буст не получится. Сверху, конечно, падая, тоже тяжело буст сделать, но это медленнее. Это реально медленнее. Так что, пуз, Ставлю тебе минус. Минус галочка, понял у тебя? Так, 26,7. Чуть-чуть перебил хейз. Ну, топ-3, да, мы видим. кстати, Ну, пус позволяет вас топ-3. Хейз топ-2 и топ-3 весь такой рядышком расположился. 26,7. Судя по всему, все будет на бустах, весь топ-3. То, что, вроде, вроде как, что не делал. Так, по левой стороне. Возможно, у Родьевы огромный минус в том, что он просто по, по правой стороне стартовал. Это, естественно, надо проверять. Тоже очень много плазмы потратил на подъеме. Я вот не помню, как у меня. То есть ее можно потратить, в принципе, на подъем, но... Так, 900-500, нормально. Это хороший дублджамп. Можно ее потратить и на подъем, но в этом случае нам надо тогда двигаться диагонально. То есть, мы смотрим на стену, да, вот стена, грубо говоря, перед нами прямо, то нам нужно двигаться диагонально, уже набирая какую-то стартовую скорость, чтобы подлететь то есть со стартовой скоростью, повернуть в ЦПМ, да, и начинать уже плазмить. Ну, посмотрим. 26-7. Москаль. Первое место. Поздравляю тебя, Москаль. Давай скачи. По левой стороне, 1700, заворот хороший, граната вверх, так, густы, сплазмы, 1500, ну, можно было получше, конечно. Ну, пузо со скольжением, с, с, с, со скальзыванием, так сказать, было, конечно, гораздо лучше. Ну, и вот он здесь тоже заигнорировал даблджамп, и без даблджампа получилось быстрее. Да, неплохо. Неплохие демочки. Давайте теперь посмотрим на, на меня, так сказать. 25,4. Получается на 1,3 быстрее. Давайте посмотрим. Тоже, естественно, приджамп. Причем такой здоровый. А, ну я не перелетал, да? Я просто делал приджамп. Чтобы скорости было побольше. Вот, я максимально низко, по идее, подлетал. И 1500 у меня было. И здесь с дабл-джампом я просто вылетал. джамп у меня, конечно, тоже получился не самый хороший. Но вроде как застрейфил я неплохо. А у арки, по-моему, 25.8 или 25.7, что-то такое. То есть, в принципе, арка, наверное, не очень хорошо постарался. Но вот... То есть я подлетел низко и плазмил по стене. Потом я сделал даблджамп сразу на слик. Это быстрее, чем соскальзывать с густом, потому что ты часть слика упускаешь. Так что никто дорожку правильно не сделал. Очень жаль, так сказать. Очень, очень жаль. Итак, браузер. Ой, не тот браузер. Так, стоп. Не тот браузер. Не та ссылка вот тот бровзер. Что там понаписали а ничего такого ладно а то вдруг сейчас спалю вам тут всю эту контору блин Итак, так тот броузер. это тот браузер. все москаль получает 76 поинтов красавчик то еще нету его в топ-10 За то есть за то есть варпак то есть хокса то есть их и карус 18 демок цпм 22 э, ой 18 демок ВКУ 3 22 цпм э, комментариев не очень много ты думал что плазма от стенда херовая идея да вот зря ты так думал потому что плазма от стены это очень полезная и быстрая идея у стронгиста классные ракеты заруинили волканоиду по... а заруинили ашанзи и стронгисту значит <клёх> Приз за оригинальность, в итоге приз за оригинальность никто не получит, потому что ничего особо оригинального я больше не увидел. Челик, возможно, реально из-за это прикольно. А в общем-то все, ребята, всем спасибо, всем удачи. Спасибо спонсору, так сказать. Я бы его, скорее всего, все равно записал. Может быть, а может и нет, потому что я не знаю, такие вот дела. И еще у меня сосед опять начинает делать ремонт. Вчера ночью бухал, а сегодня делает ремонт. Круто, круто живем. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи. Будьте здоровы и не забывайте стараться лучше.